Добрый вечер, друзья, с вами Булавцев Михаил и сейчас мы с вами установим на наш телефон программу Puffin. Данная программа нам необходима для того, чтобы выходить в вебинарную комнату на планерке, какие-либо совместные мероприятия, презентации, семинары и так далее. Потому что с обычных браузеров на установленных на телефон, на ваш планшет выйти в вебинарную комнату будет невозможно из-за того, что не установлен флешплеер. Итак, для установки данной программы нам понадобится Play Market в поиске вбиваем английскими Puffin Puffin веб-браузер. Вот нам сразу всплывает и нам нужно установить Именно с птичкой. Такой паффин. Если посмотреть, то их будет много. Именно вот с такой птичкой нам нужен, нужна данная программа. Нажимаем установить. Принимаем условия, соглашаемся на все. И ждем, когда установится наша программа. И как мы видим, приложение было установлено. Возвращаемся на рабочий стол. Ярлык программы Puffin у нас установлен. Теперь для того, чтобы нам зайти в нашу вебинарную комнату, нам нужна ссылка на нашу комнату. Я ее возьму из почты. Ежедневно приходит нам рассылка с расписанием. Или же вы можете попросить прислать вам ссылку где-либо в соцсети или по смс вашего вышестоящего менеджера. Сейчас я ее возьму из рассылки. Нажимаю на адрес комнаты, держу, всплывает окно, что сделать, какое действие нужно сделать. Выбираю копировать URL, копирую ссылку. И теперь захожу в программу Puffin. Здесь везде соглашаемся, пропускаем и нажимаем начало. Все, вот у нас наш браузер. И для того, чтобы сохранить ссылку в нашу вебинарную комнату, сейчас создадим закладку. Нажимаем «Плюс» на закладке. Место расположения нажимаем «Держим». И нажимаем кнопку «Вставить». Вот, вставился адрес нашей вебинарной комнаты. И имя напишем «Комната». И нажимаем «Ок». Все, как вы видите, Закладка «Комната» у нас создана. Теперь мы будем заходить в нашу вебинарную комнату сразу при запуске программы Puffin. Нажимаем «Комната». Загружается наша вебинарная комната. Здесь нам необходимо ввести свое имя и фамилию. Снизу вы можете увидеть значки клавиатура полупрозрачный, джойстик и с левой стороны мышь. Нам необходим будет значок клавиатуры. Нажимаем на этот значок. Курсор мы с вами уже отметили в поле, где будем писать. И теперь пишем имя, фамилия. Нажимаем готово. Наша клавиатура исчезла и нажимаем кнопку Connect присоединиться к вебинарной комнате все как вы видите мы зашли в комнату как вам удобно будет держать телефон для просмотра вебинарной комнаты справа вы увидите столбец с участниками вебинарной комнаты данного мероприятия с левой стороны у вас будет чат видео спикера, слайды. И вот здесь вот снизу мы можем писать, общаться в чате. Но э, единственная особенность данной программы Puffin – писать в чате мы можем только английскими словами. Также выбираем на клавиатуру, ставим указатель в поле чата, переходим в английскую раскладку и пишем Нажимаем «Готово» для того, чтобы убрать клавиатуру, и кнопку Send Нажимаем «Все». Как вы видите, сообщение отправлено. Если мы попробуем отправить по-русски, то у нас сообщение просто не набьется. Единственная особенность данной комнаты. Также функционал, как и при работе с компьютером полноценный, Видим слайды, видим видеоролики, слышим собеседника, и в случае чего мы можем также взять микрофон, и если у вас на телефоне имеется фронтальная камера, вас будет не только слышно, но и видно. Спасибо большое за внимание, до новых встреч, всем пока-пока!